эта штука Добрый вечер дорогие друзья и сегодня у меня не совсем музыкальное видео, скорее даже вообще не музыкальное. На прошлой неделе состоялся финал конкурса треков, который мы проводили совместно с Music Mag, за что им отдельное спасибо за классные подарки для победителей. И основным условием для этого конкурса это то, что нужно было использовать только синтезаторы от компании Teenage Engineering и использовать мои сэмплы, которые я записал специально для этого конкурса. Спасибо огромное еще раз всем, кто участвовал, ну а сейчас я покажу небольшие фрагменты трех наших победителей. Ну и как и обещал, что всем участникам я отправлю вот такой вот стикер-пак. Кстати, если зайти в сторис Инстаграма, выбрать гифки и там в поиске набрать сэмплик, то вам выпадут вот эти самые стикеры, но уже в анимированном виде. Мне показалось, что этого пака будет недостаточно для посылки, и я решил добавить в него вот такие оригинальные самодельные принты, о которых сегодня и пойдет речь. Так что это видео скорее для тех, кому было бы интересно узнать, как сделать вот такие замечательные принты со своим личным дизайном. Ну и сегодня я буду рассказывать про такую технику под названием Лина Гравюра. Для открыток я решил использовать вот такую акварельную бумагу плотностью 200 грамм на квадратный метр. Она довольно прочная, и самое главное, если на ней написать что-то ручкой, то с обратной стороны ее будет не видно. Для начала мне понадобятся три листа. Сейчас я их размечу и разрежу на небольшие карточки. Складываю три листа вместе и разрезаю макетным ножом. Теперь получившиеся половины режем на маленькие прямоугольники. Мне показалось это хорошим, таким удобным небольшим форматом, и вот с трех листов получается довольно-таки большое количество. Ну а теперь переходим к самому интересному. Это линогравюра. Я использую специальную краску, так как она очень густая и хорошо прилипает вот к кусочку линолеума. Так что в любом художественном магазине думаю ее можно будет без проблем найти. Этот тюбик с краской я купил несколько лет назад, когда начинал увлекаться печатью. Но из-за того, что у меня был большой такой перерыв в линогравюре, она довольно-таки хорошо высохла, поэтому ее приходится смачивать капелькой воды. Краску нужно хорошо раскатать валиком. Вот я, к примеру, использую стекло, чтобы потом было удобнее его мыть. Когда я достал коробку со всеми необходимыми инструментами, то вот обнаружил в ней такую старую печать, на которой изображена кассета. Мне очень нравится, как она выглядит, когда отпечатана на бумаге, поэтому я решил использовать эту печать для моих открыток. Но проблема в том, что этот кусочек линолеума со временем также высох и потерял свою эластичность. Поэтому принты не до конца пропечатались, да и размер этой кассетки на такой маленькой бумажке выглядит очень большим. Конечно же такой результат меня не устроил, и я решил вырезать ее заново, подобрав нужный размер. У меня уже были отрисованы эти кассеты в Векторе, и я их закинул в Photoshop и вот так на глаз подобрал три размера. Все отправляем на печать. Для этого мне нужен принтер, но если у вас его нет, то можно свой эскиз нарисовать на бумаге. Потом объясню, как с ним работать. Готово, получили наше изображение. И теперь просто вырезаю по контуру, чтобы посмотреть, какой размер лучше подойдет для открытки. Конечно, эту процедуру можно было сделать и в фотошопе, перенеся туда размеры открытки, но вот такой подход мне показался более наглядным, потому что эти эскизы можно поприкладывать к открытке и посмотреть, как это будет выглядеть вживую. Больше всего мне понравился размер вот маленькой кассеты, поэтому будем делать его. Ну и чтобы перенести эскиз на линолеум, будет достаточно обычного карандаша. Главное его немного подзатупить, чтобы он не был очень острым. Но вот здесь я сделал небольшую ошибку, потому что надо было с обратной стороны рисунка заштриховать все белое пространство карандашом и уже приложив на линолеум обводить вот то, что пропечаталось принтером. А я сделал наоборот. Я обвел то, что напечаталось принтером и положил вот этой стороной на линолеум и уже обводил с другой стороны. Вот надо по-другому. Ну, надеюсь, вы поняли, что я имел в виду, но вот мой ошибочный вариант тоже вполне сработал. У меня припасен вот такой вот специальный кусочек мягкой резины. Он, конечно, подороже, чем обычный линолеум, но и работать с ним намного приятней. А это вот мой помощник. Видите, тоже хочет начать делать принты. Но я тебя потом как-нибудь лев научу, если ты будешь смотреть это видео. В общем, в моем случае я прикладываю той стороной, где заштриховывал карандашом, а сверху обвожу по контуру. Ну и карандаш с обратной стороны очень хорошо отпечатывается на резине. Ну а если вы будете использовать линолеум, то и на нем он тоже отлично отпечатывается. Я использую вот такие три разных штихеля, они отличаются только толщиной реза. У меня маленькая, средняя и вот большая. Сам процесс вырезания очень медитативный, поэтому здесь главное не торопиться. Я вот сейчас покажу кусочек в обычной скорости, чтобы вы понимали, как это медленно происходит, но потом ускорю. Мне здесь нужно вырезать все, что не карандаш, то есть вот зеленую поверхность. И обычно я начинаю с контура. Чем мне нравится техника линогравюры вот в таких домашних условиях, это то, что ей можно начать заниматься уже буквально вот сегодня. Достаточно будет приобрести вот минимальный набор инструментов и найти какую-нибудь классную идею для принта. И по сути у вас дома такой вот получается маленький завод по производству эксклюзивных авторских вещей. Здесь я формирую контур, чтобы потом отрезать нашу печать от основного куска резины. Вот, кстати, использую самый большой штихель. Конечно, с этим специальным материалом намного удобнее работать, чем с обычным линолеумом, так как он тонкий и его очень легко прорезать насквозь. С контуром закончил, теперь перехожу к внутренним деталям. Если соберетесь делать свои печати, то рекомендую крутить заготовку вокруг ножа, вот как сейчас я делаю, а не нож вокруг заготовки. Так намного удобнее. Теперь перехожу к самому сложному. Это вырезание вот этих маленьких ямок. Здесь самое главное не повредить наш контур. Ну, вроде все получается. Вот не спеша, потихонечку оно все как-то прорезается. Это последний элемент, который нужно вырезать и наша печать практически готова. Осталось немного прибраться. Еще раз прохожусь по контуру и снимаю все лишнее. Все, теперь печать готова и можно ее отрезать. Все, что не вырезано покроется краской и отпечатается на листе. Так как с этим материалом, из которой сделана печать я еще не работал, поэтому обязательно нужно сделать тест. Промакиваю в краске и аккуратно прикладываю к открытке. Когда я делал печати из линолеума, его приходилось чем-то очень сильно прижимать, либо прокатывать вот таким вот валиком, потому что он очень жесткий. И здесь я решил попробовать такой же метод. Но из-за того, что эта резина уже слишком мягкая, этого делать было не нужно. Так как весь рисунок просто размазался, да. Ну зато я теперь знаю, сколько силы нужно прикладывать, чтобы получить идеальный принт. То, что нужно, вообще посмотрите, все четенько, линии не подтекают. А вот этот принт, что снизу, это как раз старый линолеум. Делаю чистовой первый принт и он отличный. Вот видите, опять ровненько все. Запускаю производство. В конкурсе треков участвовало 15 человек, поэтому мне нужно сделать 15 принтов. Ну и еще с запасом тоже сделаю на всякий случай. Проверка качества. Все готово. Теперь можно переходить к написанию именных писем. Ох, да, конечно, давно я так много не писал. Но это было очень здорово, потому что когда я заполнял эти конверты и видел, что участники моего конкурса из других городов, стран и даже континентов, у меня просто захватывало дух. Было приятно представлять, что это письмо с наклейками и принтом когда-нибудь дойдет до получателя, и он, когда его откроет, я надеюсь, что улыбнется. Ну а идея с принтом мне пришла не сразу, а после того, как я уже написал какое-то количество именных открыток. И понял, что на них чего-то да не хватает. И сейчас допечатаю недостающий элемент. Выглядит отлично. Вот как раз хороший пример, насколько плотная бумага 200 грамм. Ручку с обратной стороны видно только на просвет. Ну а так, как будто бы чистый лист бумаги. И если вы получите это письмо, то напишите, пожалуйста, об этом мне в комментариях или в инстаграме, чтобы я просто знал, что они хоть кому-нибудь дошли. И за что я люблю способ Лина гравюры, это то, что все принты хоть и одинаковые, но все равно имеют свою уникальную особенность. Где-то что-то не допечаталось, где-то перепечаталось. В общем, каждый принт имеет свой уникальный рисунок. Все, с печатью я на сегодня закончил, теперь можно помыть все инструменты и хорошо, что эта краска легко отмывается обычной водой. Ну и как говорится, вишенка на торте это классическая подпись нумерации всех принтов. В конкурсе участвовало 15 человек, поэтому каждая открытка имеет свой индивидуальный номер. Конечно, нумерация принтов в оригинале обозначает тираж печати, и что конкретно этот принт уникальный и больше такого тиража никогда не будет. Но в моем случае эти цифры обозначают количество участников в данном конкурсе. Теперь главное разложить именные открытки в именные конверты и не перепутать, а то это, конечно, будет провал. Все готово! Теперь осталось отнести их на почту и надеяться, что эти письма когда-нибудь дойдут. На YouTube очень много видео по поводу этой самой техники, так что для тех, кто заинтересовался, рекомендую ознакомиться с более профессиональными уроками. Ну а я надеюсь, что это видео кого-то вдохновило на создание вот таких оригинальных вещей, поэтому буду рад узнать ваше мнение насчет вот такого вот неожиданного формата. Ну что ж, музыкального вам настроения и всего самого доброго!